Итак, друзья, добрый день. Мое имя Рустем Сераев, я нахожусь в городе Уфа. Вчера я общался с человеком, и он говорит, что же такое призмология. Да? И буквально за 2-3 за минуты я объясню, поясню, да, и уже это видео вы можете раздавать своим людям, да? кого хотите пригласить сюда. Вот, смотрите, есть монетка призм, да? которая фактически с февраля 2017 года она вошла в мир, да, и на сегодняшний день уже данных монет больше 100 миллионов монет по миру есть, да, эмиссия монеты Prism составляет 6 миллиардов монет, вот, и наш сайт Prismology это сервис, до да, который создан программистами, инженерами, учеными, продвиженцами энтузиастами монеты призм. И на сегодняшний день этот сайт, этот сервис, он реализует несколько моментов. Первый момент, здесь абсолютно любой человек на планете Земля, имея от 100 призм, да, на сегодняшний день одна монетка призм стоит около 24 рублей, он может отправить в групповой наш статический пул общий кошелек да, и ежедневно получать 0,828 понимаете да друзья таким образом если математически умножить вот вы здесь видите 24.84 процента в месяц но с учетом ежедневной капитализации то есть сложный процент до да, каждые сутки у нас происходит реинвест да это Процент у нас достигает 28 процентов в месяц, понимаете, да, друзья? И таким образом здесь идет коллективный заработок. Вот видите, да? Сейчас у меня на балансе 9588.99 монет, и за сегодняшний день у меня уже в коллективном пуле наманилось 27 монет. Вот. 181, 182, 183. Видите, да? Как вот это все работает. Кроме того, что здесь есть у нас коллективный статический пул, у нас здесь реализуется еще несколько сервисов, которые я тоже освещаю в своем видео. И все сервисы Созданы для того, чтобы монета призм она вошла в мир, чтобы ею не только пользовались как спекулятивным инструментом, да, но также чтобы она была в ходу, потому что это очень удобно. Ее очень удобно и приятно и вообще замечательно применять предпринимателям. У нас, в частности в городе Уфа, уже несколько предпринимателей можно приобрести товары или оплатить какие-то услуги за монету призм. Но на сегодняшний день, как я всегда люблю говорить, 95% всех ваших жизненных проблем будет решено, если у вас будут деньги. Вы можете просто от 100 монет положить в наш групповой кошелек. Хочу обратить ваше внимание, то что у нас нету MLM составляющей, у нас нет перераспределения средств, отсутствуют признаки полностью финансовых пирамид. Да, у нас идет групповой вот И неважно, 100 монет вы сюда положили в наш кошелек или 100 тысяч монет, вы будете получать 0.828 тысячных процентов в сутки. Будьте с нами, да прибудет с нами. И с вами сила С вами был Рустам Сираев. Хорошего всем.